Первое качество – красота. Следующее женское качество – это глупость. Это то, что привлекает к вам умных мужчин. То есть ваша глупость должна быть, ну, во-первых, проявлена. И в чем она должна быть проявлена? Не в том, что вы тупая или какая-то необразованная, да? а в том, что вы не конкурируете с мужчиной на уровне интеллекта, не учите его жить. Не отчитывайте его, не даете ему каких-то советов о жизни, ну, без его там просьбы. Не спорите с ним, не пытайтесь быть правой, а что бы то ни стало. Вот это желание доказать, что это мужчине, спорить с ним, оно, конечно же, будет отталкивать мужчину от вас. И мужчина тогда будет не заботиться о вас, а будет вас мочить. То есть женская глупость – это не конкуренция с мужчиной на уровне интеллекта.